С чего начинать подготовку выступления? Как ни странно, надо начинать не с начала, а с его конца. Почему? Во-первых, концовка выступления – это то, что запоминают зрители. Вот начало забывают быстро, но именно по финалу, по окончанию и определяют свое отношение к оратору и к самому выступлению – Именно из завершения нашего выступления и выносит его смысл. И поэтому в конце должно прозвучать главное. То, ради чего мы выступаем и то, что мы хотим в результате получить. Во-вторых, у меня большой опыт как актерский, так и режиссерский, больше 35 лет на сцене. Тренерский, преподавательский, тоже примерно 20 лет. И я наблюдаю за ошибками людей, во время построения выступлений. Так вот, две трети ошибок, не меньше, это окончание выступлений. Вот как-то с началом, с серединкой люди справляются, а в конце очень часто все заваливают. Именно там нужно ремонтировать и поправлять в первую очередь. Значит, на это надо обратить внимание. Ну и третье, тоже немаловажно. Как работает наша психология? Мы часто говорим, Главное начать, а дальше выплывем. Вы знаете, так многие делают, не только в ораторском существе, но и в политике, и в общественной жизни, да и в личной тоже. Так вот, начинать-то начинают, а многие вообще не выплывают, или выплывают совершенно в другом виде и в другом месте. То есть получается следующее, собирались в одно место, а оказались совсем в другом. Или думали сказать это, а зритель вообще услышал третье, четвертое или пятое. Значит, соответственно, нам нужно будет избежать этих недостатков. Ибо получится, как говорит в народе, начали за здравие, кончили за упокой. Что сделать для того, чтобы структура нашего выступления работала и мы проводили нужную нашу мысль до аудитории в том направлении, которое выбрали? Первое. Вы должны сначала Выбрав тему, определить финальную фразу, ключевую фразу вашего выступления. То есть то, ради чего вы говорите. Второе. Эта ключевая фраза должна быть ясной, четкой и короткой. Вы ее проговариваете сами себе или даже если нужно, вы ее записываете. В некоторых случаях ее даже заносят на центральный ключевой слайд. И третье, начиная выступать, вы держите в голове эту фразу, это слово, и идете к нему. То есть вы, проходя через разные ступеньки влияния, воздействия, общения с аудиторией, а идете, идете к этой точке. В какой-то степени это похоже на маяк который светит, и корабль плывет на этот свет, с ним может происходить разное. Могут быть рифы, могут быть бури, может быть, он где-то остановился, где-то задержался, но маяк позволяет ему приплыть в выбранную гавань. Вот таким образом эта перспектива не даст вам возможности отклониться в сторону, или, если вы отклонились, вернуться, дает возможность в нужном направлении, вас не сбить никаким образом, и даже если где-то вы совершили какие-то ошибки, финал будет на высоте, а значит и ваше выступление будет успешным. Друзья мои, это нужно практиковать. Да, это надо просто отрабатывать. Помните, что в ораторском искусстве понять это сделать. Поэтому, первое, сделайте это в своей голове, Второе. Осуществите это на практике. И третье. Проверьте по аудитории, то ли она поняла, что вы хотели. Я вот каким образом проверяю этот элемент во время публичных выступлений на тренинге. Я после выступления спрашиваю и самого выступившего, и спрашиваю аудиторию. Повторите, пожалуйста, главную мысль выступления – если версии аудитории начинают расходиться между собой, а тем более расходятся с версией самого выступающего, и сам выступающий не может повторить четко, ясно, начинает как-то расплываться, менять формулировки, значит, он не понимает, что делал, его выступление было случайным, и эффект, соответственно, нестабильным. Если же все-таки в целом, то, что сказала аудитория, совпадает с тем, что сказал оратор. И более того, он может ясно и четко повторить то, что он сказал до этого времени выступления в финале. Значит, человек держит цель, понимает, что делает, и он будет стабилен в своих выступлениях. Отрабатывайте этот полезный и нужный навык. Начинайте с конца, и вы всегда приплывете в нужном направлении, в нужную гавань, в нужный порт. Вперед, ораторы и мореходы!